Последний. Пятьдесят девять. Пятьдесят девять. Пятьдесят девять. Пятьдесят девять. Пятьдесят девять. Пятьдесят девять. Yeah. Uh -huh. Я не толкаю, у такой глубокий бассейн, да? Я же говорил. Так как у нас в локомотиве? Даже было. Как у нас локомотив? Это красный вот, горский сон. И крокодил. Это жироковый сон. Золотая рыбка. Вот, да. Беленькая рыбка какая-нибудь. Которая... I thought I'd be Риковая зебра. Рифовая Ой, какие малыши. Так все интересно. Мы будем смотреть обязательно Ух ты, кто это? Это Посмотрите, черепашка и ее детки Ого, какой длинный, посмотрите один? Змею. Лягушки или ляг, они синие лягушки, Николай? Боицейские. Ты увидел синие лягушки? Где, где? Yeah, yeah. Вот, смотри. Yeah. А вот, гляньте, какой красавчик. Привет. маленькие. Три глянь, семья игуанов. Австралийские спины. Вот вот маленькие трокодильчики. Да. Да, да, да, да. А тут, гляньте, кто Пауза по дереву не догадывалась, что сценарии, как он может быть. Это кто? Таракан. А это Квакша жаба видна. Южная Америка. В Амазонке жабы такие водятся. Посмотри какие. А эти.. Вот тут не видно никого. Ой, какой милашка, привет! Вам здесь нравится, ребят? Да. Очень? Еще придем? Да. Гляньте, какие -нибудь... завтра. Да, океанариум и дельфинариум очень прекрасно. Ой, ну вам улыбнулся. Ой, ну вам улыбнулся. Ну вот, ребятам так понравилось, что они не хотят уходить.